Ищу хозяйку. Хочу домой. Хочу на кухню. Техника. Она как друг. Преданная. Необходимая. Забери ее к себе. Тем более со скидкой до 20%. Салон бытовой техники Бланка Делюкс. Ленина 64. Телефон 68 12 12.